Здравствуйте! Сегодня хочу заняться черенками винограда. Для дальнейшего их проращивания. Прежде всего я начинаю приготовление бирок. Бирки делаем вот такие. Такие вот бирочки. Это обыкновенно баночка. Пивная или лимонадная. Литровые нежелательно брать, потому что они толсто стены. Лучше брать, где чем поменьше емкость, тем мягче фольга на них. И поэтому будет легче писаться. Можно выдавливанием, а можно и на пластиковой бутылке. Но необходимо только брать фломастер, который спиртовой. Потому что водяной фломастер при замашенной воде, он просто разложится. И не будет видно, что написано. Сейчас частично я покажу, как это все делается. Берем баночку обыкновенную и вырезаем полосочку. Если много надо, то друг на друга накладываем, берем линейку и на твердый предмет ложим и ножом отрезаем, так оно быстрее будет. Так как у меня уже бирочки заготовлено много, поэтому мне маленько надо, поэтому я вот показываю, так можно, когда кому немного надо этих берок. Нарезаем таким полосочком, вот такая полосочка узенькая. Берем обыкновенную шариковую ручку. Лучше брать, где стержень уже нерабочеспособный. И подкладываем под низ несколько газет. Я взял газеты или другой смягчающий материал. И на нем будем писать то наименование, которое нам необходимо. Путем выдавливания. Итак, приступаем. Вот так. Оно выдавливается. Если даже и чернил сотрется оттиск останется на месте. Берем шилу и какой-то предмет, в данном случае я взял вот такой смягчающий, чтобы прокалывать не в руке, потому что неудобно, она все равно жесткая, и продавливаем, исходя на деревянную поверхность, где есть отверстие. Вот так я вот продавливаю вот насквозь это шило, сейчас прошло, вот оно шило, насквозь прошло, и вынимаем, вынимаем вот так. Одна и вторую и та же самая и все аналогично, сколько нам необходимо, так же самое делаем. Берем подвязочную проволоку. Вот эта вот проволока хорошая, это китайская. Она недорого стоит. 50 метров, 50 рублей я отдал. Хорошая проволочка, мягкая. Для привязки, берешь Вообще отлично она. Берем где-то по, где по 7-8 сантиметров, вот так вот делаем. И отрезаем сколько нам необходимо. Тут сразу стоит нож секатор такой. Надавили, раз, щелк, и оно отрезало. Далее, сколько нам надо, опять взяли, подвели, щелк, и оно отрезает те размеры, которые нам необходимы. Вводим данное отверстие, которое мы сделали, шило, заводим эту проволочку и завязываем. Так, все, бирки у нас готовы. Необходимое количество бирок я уже заготовил заранее, поэтому у меня они уже есть. Вот их чтобы, чтобы не мешались они, посортировать лучше сразу по месту и такие. Все посортировали. дырочки мы приготовили. Теперь нам необходимо что? Нарезать черенки. Чер... Черенки уже нарезаны, но нарезать по размеру, который нам необходимо. Берем секатор и приступаем к золотой черенков. До конца, как положено, я не буду обрезать, а только чуть-чуть оголяю. Потом буду делать еще раз подрезку, когда буду непосредственно закладывать на проращивание. А теперь только чуть-чуть освежить. После хранения какие у меня сохранились. В таком состоянии, вот видимо, зелененький оттеночек. И в таком состоянии я долго их не буду держать. Часов 5-6 подержу, достаточно, потому что цвет, как мы видим, зеленый. Они у меня хранились на улице, нигде не в погребе. И качество хранения хорошее, одним словом, что они зеленые. так мы надрезали вверх, чтобы нам не попутать где вверх, я его делаю на эсус. а не сделаю прямо, Ну, опытный виноград, он уже может и сразу определить где вверх, где нес. а для начинающих лучше, если мы начали готовить и не знаем где, то это лучше заблаговременно делать надрезы правильно чтобы потом нас не было смущений. Вот, вверх я его делаю наискус. Беру бирочку и подвязываю ее. Привязал ее и вложу сюда воду. И так далее. Начинаем по на самих этих черенков. Не делаю ровный, а вверх делаю наискосу. Потом еще раз буду я делать подрезку, когда буду непосредственно уже заниматься на прорашивание закладывать. Итак, продолжаем все нарезать. Итак, нарезал необходимое количество черенков, положил их в посуду. Вот посмотрим, как они здесь мне лежат. Теперь мы что делаем? Берем такой же самый ящик по размеру, вложим на низ. И чтобы он маленечко придавил, берем тяжесть, в данном случае это я взял кружечку с водой. И все, и оно так придавлено. И теперь пусть стоит так около трех часов. Потому что у меня черники хорошо сохранились, поэтому я долго не буду. Кого плохо сохранили черники, надо самому смотреть. От 6 до суток можно даже держать в воде. Более нежелательно. Вот После трех часов буду их закладывать на проращивание несколькими способами, и какой из них будет более эффективнее, тот буду и в дальнейшем применять, потому что всегда по одному методу я их проращиваю, а не знаю, есть ли разница, где лучше, а где нет, поэтому сделаем небольшой эксперимент на проращивание черенков, три или четыре разных варианта я предложу, и посмотрим, где быстрее черенки прорастут, и что с этого будет в дальнейшем. С Вами канал Делаем Сами, Делаем Лучше. Подготовка виноградных черенков в дальнейшем проращивании завершена. Следующее видео будет проращивание виноградных черенков несколькими способами. Надеюсь, это видео было полезным. Кто хочет быть в курсе всех событий на моем канале, то подписываемся на него. Всем желаю успеха и удачи. Всего доброго. До свидания.